Здравствуйте. Я хочу устроиться к вам на лайнер музыкантом. Ну привет, юноши бледный за вдором горящим. Чем удивлять ты будешь? У нас тут планка очень высокая. Где учился? Какое образование имеешь? Ну давай, выкладывай. Отношение к музыке я имею. Самое непосредственное. У меня есть наколка в виде скрипичного ключа ниже поясницы. Учился играть я подъезде учили меня ребята на лавочке я вам сейчас сыграю пьесу которую мне показали мальчишки во дворе надеюсь она вам придется по душе стоп стоп стоп стоп стоп так и я могу ты давай мурку мне сыграй а мурку конечно это будет посложнее но я попробую попробую вспомнить ну, конечно, ты не дедюля, но мы тебя берем Мама, меня взяли, меня взяли Я так рад я готов работать у вас до пенсии, без отпусков, без выходных, играть целыми днями мурку. правой руке мы всегда дергаем две струны, басы и соло. И затем играем бой средним пальцем вниз. Потренируйтесь это в медленном темпе. Первая, пятая, например, и бой средним пальцем. Дергаем первую пятую. Бой. ставим сюда. С пятой струной бой. Полубаре делаем такое уменьшенное, малое баре, так называемое. Пятая. И открываем первую струну. Шестой бас и бой. Аккорд Е7 ставим. Шестая, вторая. Тут тоже берем малые баре. Бой играем. Стараемся сдевать все струны, кроме первой. Но ну, если первую заденется, ничего страшного. Открытая, шестая. И дальше опять баре. И аккорд Аккорд АМ. Точнее, 5, 2 и аккорд АМ. Шестой бас. Дальше мы идем на пятый лад. Пятая, первая. Бой. Двигаем пятая, первая и обратно. Ставим баррэ. Первая, шестая. Мизинец. С боем. Шестая, вторая. Дальше идет бой. И ставим аккорд то же самое, как H7 или B7, только на седьмом ладу. Шестая, первая. Это аккорд Е7 у нас. Дальше все очень просто. Бас, четвертый, бой. Трем струнам. Бас, бой, бас. И играем дальше. Здесь у нас конфигурация такая. На пятом ладу четыре струны. Первая струна, пятая первая. Бой. убираю, Играю здесь бой. Самый упрощенный вариант мурки. Давайте еще раз отсюда начну. Пятое, первое. Далее идет на седьмой лад. Бой. Пятое, первое. На четвертый лад сдвигаю. Играю барре. Третий палец у меня на первой струне. Пятое, первое. Дальше идет бой. Здесь можно взять пятый бас. Шестой можно взять бас. Все будет указано в табулатурах. Ну и дальше. Пятое, первое. Здесь играем мизинец. Вторая струна, восьмой лад. Бой. Дальше я дергаю вторую, пятую. И здесь уже переходим на М. Эм. Дальше нестандартно берем ДМ. То есть мы берем его обычно вот так. Но здесь мизинец у нас идет на первой струне третьего лада. Четвертая, первая. Где играю бой, убираю мизинец. Пятый бас. Опять бой идет. Дальше ставлю Ля минор аккорд. Первая, пятая. Бой. Мизинец, первая струна. И здесь берется малый баррэ. На двух струнах. То есть у меня зажат аккорд АМ. И плюс я еще указательным зажимаю первую струну. Вот. Аккорд Е7. Первая, шестая. Бой вниз. И здесь тоже я беру малый баре. Зажимаю в баре третью, вторую. Дергаю шестую, вторую. И открываю. И играю бой. И дальше я просто дергаю две струны. Или можно поставить аккорд АМ и сыграть пятую и третью. И в конце вы можете сыграть такой вот пассаж. Значит, чтобы сыграть пассаж, я просто в правой руке большой палец скользит до первой струны. В левой руке используется прием легата или хамер он восходящая легата, И затем беру пятую, первую. В медленном темпе. Первую долю нужно выделять погромче.